Большой обзор по своему прибору менялаб Safari. Вот я его положил на стол, подключил катушку. Катушка лежит без штанги. Вот. Сейчас будем смотреть, как он работает. Есть у меня монетки: один рубль Владимира Ильича, Ленинский рубль, советский пятачок. 20 копеек 1925 по-моему года серебряная 10 копеек что-то она черная какая-то десяточка 10 копеек 1929 по-моему года серебро ну и вот столько медных пятак вареный сварил я его Александровский пятак двушечка 1944 года плюшка какая-то, вообще лысая а вот такая же душка только целая идеальная ну вот, короче, двушечки копеечки одна вторая одна четвертая Николая Будем посмотреть, как что пищит, как, насколько он их видит по воздуху в домашних условиях. То есть вот так вот. Сейчас я его включу. И скину сразу на заводские настройки. Скинул. Теперь... Убираем сразу громкость. Ну, 10 оставлю. Десяточка, громкость. Чуйку оставляю на авто, как заводская. Дальше. Трешхолд. Ну, пускай 12 будет. А, это громкость. Так, и это вот. Поставим на... Или оставим на вот этом... Я английский не знаю, так что Видно и так на экране Лов потом включим Сейчас пока останемся на этом положении Посмотрим, что он нам показывает Кстати, хотел сразу показать Вот лежит катушка Вожу прибор Нет, так пищит А, ну понятно, что пищит С Монетки лежат если шнур прижать, прибор болтаю, не пищит, сам прибор болтает ничего не пищит, просто есть монетки лежат, вот они, поэтому писк раздается, бумажная линейка у меня 20 см, 21 даже сантиметр <coughs> получается, ну вот такие пироги, настройки глубина на авто стоит, вот в принципе самое главное это глубина. Сейчас будем глубиной эту проверять. Он работает на настройках глубины. В автоположении. Смотрим. Ленин. Рубль Ленина. 20 сантиметров. 22. 23-24 где-то. Все. Ну сантиметров 26 уже, сигнал никакой. Это рубль. Сделаем сразу так. 20, сколько у нас получилось? Четкий сигнал на вот 20. 25 уже так хреновенько смотрим теперь настройку делаю глубины просто глубину ставлю на 18 это же монетка О, сразу запищала 20 это 27 28 сантиметров поглубже стал брать но чему я все это показываю ставлю на 20 глубину максимально все то есть прижимаю провод прибор болтаю и он у меня начинает петь Провод зажатый, катушка стоит на месте. Вот такая вот ерунда. Ну, естественно, глубина увеличивается. Проверял уже все. 20, 22, 23, 24, 25. И сантиметр 30, видите, ее. Но вот эта вот беда меня мучает. Единственное, что мне в этом приборе не нравится, это вот, зажал еще раз провод, или вот так зажму его. Вот. Беру прибор. Он начинает болтаться. Хотя, по идее, должен молчать, я же не катушку дергаю, а сам прибор дергаю. <coughs> Какие-то помехи или что. Оставлю на авто, Авто, настройка вот авто. Нажимаем. Тишина. Хоть как. Все, тихо работает. Еще раз ставлю на 20 максимальное. Нажимаю провод. Болтается и пищит все. Все, что мне в нем не нравится, это только вот этот момент. Все. Ставим опять на авто. Берем, возьмем 20 копеек серебряного, звук уже другой, высокий, 20, 21, 22, 23, все, сигнала в принципе нет. Ставим на 18, Проверяем. 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ну, не знаю, сантиметров 30 это. Сигнал разбросанный. Это на настройке... Так. Вот это вот. Хик. Ставим лов. Ставим лов. Смотрим. 21, 22, 23, 24, 25 больше 25 где-то 30 где-то 29-30 сантиметров четко видит ее серебряная двадцатка это у меня стоит на монетах настройки на монетах ставлю настройки на а сейчас вернемся на все металлы. Все металлы. Авто. И все остальное вместе. Просто говорят, на всех металлах он берет якобы глубже. Сейчас посмотрим. Рулетки. Ой, рулетки. Линейки нету длинной такой бумажи. Авто. Авто настройки на всех металлах. 16 сантиметров, 17 сантиметров, 18, 19, 20, 21. Все, 21 это край и сигнал тухлый. Ставим 18. Чуйка на 18. 20, 21, 22, 23, 24. Короче, до 30 сантиметров, опять же. Вот. К чему я все это говорю? Потому что э, там писал. В комментариях меня спрашивали за прибор, говорили, что хороший, ходить на автонастройках. На автонастройках глубина поиска теряется сантиметров, ну, где-то на 7. 7-8 сантиметров глубины просто нету, вообще просто все, закрывается, исчезает. Вот, и прибор работает, в принципе, даже взять, допустим, возьмем, к примеру, ну, там, двушечку, да, даже прям хорошую возьмем игрушку от 44 -го года ага, две копейки вот такую монетку смотрим ее на автонастройках авто все металлы и у нас стоит лов смотрим покажет берем линейку 20 сантиметров 20 вот он уже все он ее вот четкий сигнал да четкий сигнал это 14 15 16 17 17 сантиметров четкий сигнал 18 начинает уже как бы проваливаться 17 18 19 20 21 22 но это уже не сигнал то есть 17-18 см сигнал показывает четкий двушечка 44 -го года Николаевская смотрим, это на автонастройках Теперь ставим можно даже поставить 20 вот на 20 ничего не шевелю ничего не пищит это еще ну то есть как бы я его не беру не трогаю ввожу просто монетку да вот а когда он у меня снаряженный со штангой побалтываешь когда прибор на двадцатки на максимальной глубине он начинает у меня издавать лишние сигналы ну, вот. вот такие то есть болтание. Вот. Ну пока лежит, вот смотрим. Так, двадцатка на максималке. Смотрим. Что показывает. То есть на авто он мне показывал. 17-18 сантиметров. Четкий сигнал. Смотрим дальше. 20. Четкий сигнал. 22. Четкий. 23. 24. 25 26 27 28 28 уже хотя они копаемый Ну 30 сантиметров смело 30 сантиметров берет прям четко, без всяких этих. Это на 20, но я на них ходить не могу, потому что он у меня пищит лишними сигналами. Я вот, то уже буду пробовать ходить на 18. Я его со штангой проверял, на 18. Барсик, ты куда полез? Ну-ка оттуда быстро. На 18 нормально работает. Вот такие пироги. То есть на автонастройках он работает четко. Он не показывает никаких лишних сигналов Вообще прям четко работает Прибор хоть его хоть как болтай, хоть маши Он молчит То есть показывает четкий сигнал Ставишь на 20 максимально Все, он весь поет То есть ты идешь по полю и, Ну если конечно понятно Если там будет монета лежать в сантиметрах 15-20 То он ее четко покажет ну От этих всех фантомных сигналов Ты отличишь понятно что монету ну, эти сигналы просто мешают. То есть, и на автонастройках ходить тоже не вариант, потому что глубина теряется сантиметров на 8. Так что я еще грешу, не знаю, может что-то у меня с проводом, с этим вот от катушки, которая идет. Я попробую катушку поменять потом. Ну, уже весной, сейчас уже смысла нет. Вот. Такие вот дела. Так прибор хороший, мне полностью нравится. Но единственный момент, что вот, вот эти дела сейчас я даже еще раз покажу. 20 на всю ставлю провод зажатый, вот я рукой зажимаю провод к столу, что катушка не болтается беру прибор то есть, неважно рядом с катушкой это или дальше он поет, он не должен так вот булькать просто так, то есть катушка стоит, я не катушку вожу а вожу прибор, и он начинает у меня петь вот я думаю, может что-то где-то здесь, в проводах или что, то есть вот, опять же, вот, провод зажат, от катушки далеко, то есть какие-то вот сигналы, мне это не нравится. Может кто-нибудь что-нибудь мне скажет в комментариях, там что-то посоветует, ну, я уж, конечно, думаю, поменяю катушку, там вообще уже видно будет, ясно, но все-таки мне что-то кажется, что... Может такой прибор сам по себе так работает, что на него какие-то помехи может влиять. Ну, естественно, да, дома здесь розетка, проводка, там все это. Ну, дело в том, что он себя также ведет в поле, в чистом поле, где нету проводов, никаких ничего, никаких помех. Вот все, что я хотел сказать. Вот, ну, кстати, монетки все, которые я нашел. Ну, все в видеороликах моих там показано. Все монеточки хорошие есть монетки. Целые. А, о вот, вот это как калики настоящие. Питачок александровский. Потом вот это, я не знаю, там деньга какая-то. Полушка, не полушка, не знаю. Екатеринская, там вот это вот тоже. Есть такой момент. Вот еще одна. Пять штучек я их, короче, сварил. Посмотрел видос в интернете, как один человек варит их содой, ну и сварил, можно выкинуть. Он, конечно, там варил для себя, потом патиной покрывал их там с метал, это, как с медным купоросом. Я их недолго поварил, грязь даже отходить начал и обрадовался, когда вытащил, все, монеток нету, остались жетончики. Вот такие дела. Хорошо, что я пять штучек всего сварил. Они все. Все. Всем пока. Если есть кому что добавить, там, поправить, посоветовать, пожалуйста, пишите. Пока-пока.